Параллельный импорт, который разворачивается на российском рынке, остался единственным способом пополнять запасы новых Volkswagen. Неоценимую помощь в этом оказывает китайский государственный концерн «Фау», который вот уже 30 лет на 60% владеет совместным предприятием «Фау Volkswagen. Благодаря этому СП на российский рынок нежданно-негаданно вышел седан Volkswagen Бора», а поставке целой тысячи машин договорился крупный дилерский холдинг. Технический Бора – это четырехдверка Гольф-класса, близкая к модели Jetta мексиканской сборки, которую официально продавали у нас два года тому назад за полтора-два миллиона рублей. Платформа, естественно, MQB, поэтому техническая начинка в целом знакома и клиентам, и сервисменам, хотя силовая гамма с китайской спецификой. Если Jet, нам предлагали с калужским атмосферником 1.6 и турбомотором 1.4, то уборы основная часть тиража с безнадувным двигателем 1.5 и шестиступенчатым автоматом. Младшая версия стоит 2,5 миллиона рублей. Старшая на 100 тысяч дороже. Комплектация Elite предполагает светодиодную оптику, 16-дюймовые колеса, комбинированную обивку сидений, климат и круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и контроль за полосой движения. Цвет белый или золотистый. Еще одна новинка, которую в России никто не ждал, это электрический кроссовер ID6, спроектированный для рынка Китая. Как легко догадаться, его тоже выпускает в поднебесное совместное предприятие VW. Volkswagen. Это крупный автомобиль размером с Touareg, только более приземистый. Платформа MEB предполагает разные компоновки, но в Россию привезен один вариант с единственным 200-сильным электродвигателем и задним приводом. А вот батарея топовая на 77 кВт-часов, которая по устаревшему, но все еще актуальному в Китае циклу NADC обеспечивает более полутысячи километров хода. Стоит такая машина 4 650 000 рублей и предлагается в белом или синем цвете. И совсем уж в небольшом количестве в Россию попал новейший Multivan поколения T7. На европейский рынок машина вышла прошлой осенью, но ввиду дефицита представить ее в России московский офис не успел. Теперь их поштучно везут частники и дилерские фирмы. Все автомобили переднеприводные с семиступенчатым роботом, но есть как стандартные, так и удлиненные на 20 см версии. Единого прайс-листа нет, но самые дешевые экземпляры из представленных стоят примерно 7,5 миллионов рублей. За самые дорогие просят 9 миллионов.